Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм. Гусеница прошипована. На буксировщике установлен двигатель «Зонкшен» 15 лошадиных сил. База данного букса стандарт 1,5 метра. На буксе представлен реверс-редуктор. Так называемая коробка передач для передвижения вперед и назад. Дистанционный переключатель выведен на руль, а также здесь установлена чка аварийной остановки, кнопка включения-выключения света, фара в базе на 36 Вт, катушка на освещение 9 Ампер что позволяет подключить дополнительные потребители. Помимо мощной фары можно поставить и ручки с подогревом, и USB-зарядку. Букс представлен на катковой подвеске. Также установлена тяговая звезда на 32 зуба. Данный мотобуксировщик уезжает в Архангельскую область. Здесь стоит его владелец. А вам всем спасибо за просмотр. Пока!